Нарушение и все. Поэтому пишите вот именно на этого следователя, вышестоящему следователю, что он не исполняет свою прямую обязанность. они там уже сами друг -друга, друг друга... Кошмарят. Да. А там еще есть штрафные санкции, очень крупненькие суммы за, да, да. Э, за ответ, э, за как сказать, не по существу. Да. не рассмотрение обращения... А кому они суммы, сумму эту заплатили? Конкретно на конкурора, которого написали. Сумма команды. Сумма Сумма. Сумма. Сумма. Сумма. Сумма. Сумма. Сумма. Сумма. А, бюджет. А, бюджет. Не, ну вот, когда вы получите решение о том, что чиновник наказан, да, внутренне, у вас это решение, вы можете подать иск, основываясь на этом решении, что его бездействие повлекло ваши расходы такие-то. да, да. И все, в гражданском порядке. Вот Тамара была в Москве, ходила по судам. Там обстановка иная, чем здесь. Вот она расскажет. Здравствуйте, дорогие мои. Дело в том, что я тоже в Красноярске, да, и мы всегда с паспортами СССР, у нас там есть уже 18 человек, у которых паспорта СССР, ходили в суды именно по банкам. Кошмарные банки, да, приходили не один человек, а именно 18, да. И к нам как бы уже начали прислушиваться. Когда я приехала в Москву, я увидела совершенно другую картину. Там паспортов гораздо больше, и люди ходят и судятся. Знаете за что? Газета неправильно назвала нас да, в какой-то статье. Был съезд народных депутатов, да? И они как-то неправильно нас назвали. Народных депутатов с СССР. Вот это судят. Потом ходили в суды, когда человек хотел зарегистрировать паспорт РФ, да, и просил о его легитимности сделать суд. Он отстрачивается до сих пор. Такого решения еще не выносили. Другой суд работает на то, чтобы э, женщина в свидетельстве о рождении, да, увидела, что написано не СССР, а РСФСР, да? а во многих свидетельствах рождения вообще стоит сейчас прочих, да? либо пишут РФ, Россия. либо вообще прочерк. Вот с этим судятся тоже, понимаете? И мы, когда начинаем говорить о том, что вот это вот мое, и я хочу вот именно вот это вот сделать для себя, да, получается, что Москва-то думает за всех, за нас, понимаете? И как бы мы, конечно, должны и свое тоже думать, да, о своем. Если вы начнете действовать по букве закона, как он сейчас вам Владимир говорит, да, мы быстрее проснемся, они быстрее нас начнут бояться, признавать... Уважаю уважать и что самое интересное будем вопить со всех округов да москва тоже за нас ленинград тоже за нас и будем действовать сообща так что вот просто процесс такой переждите немножко переждите надо пережить надо действовать я имею в виду что не думайте о том что вы один да вы один и начинаете вот это вот делать нас много мы вам поможем всегда вы главное думайте что надо действовать и не думать так, что м -м, не получится. Получится всегда, только идите вперед. грамотно есть. Да, грамотно. Как на паспорта для СССР, СССР реагируют? Для, для этого, для этого вот здесь вот правомеды есть. Как действуют? Ну, очень хорошо. Если даже люди нас не понимают, просто численность, их немножко это... А у вас какой паспорт? СССР? который да. остался? вы оставили? Нет, мы получаем новое. А как вы получаете новое? Но это тоже мы вам сейчас все объясним. Да, сейчас. Не забегайте вперед. <связывается> все, все, все идет к тому, мы все расскажем. Можно как раз по этому вопросу о к идет. У, -у, -у, -у. У меня что мне нужно было повторное свидетельство о рождении, У -у -у. потому что первичное ушло. И мне выдают, что я, я родилась в Новосибирске, просто Новосибирск. Не РСФСР, ни страны больше ничего нету. Я сначала не обратила внимания, но потом, когда коснулась всего этого дела, я написала, пошла, стала требовать. Знаете, мне что пояснили. Может быть, люди так коснутся тоже к этому. Вот когда в том году выдавали, когда я родилась, значит, просто в самой корочке была графа э, страны. И они написали на СИО и РСФСР. Так, допустим, у моей одноклассницы первичная это есть. А во вторичном я получаю они объясняют. А вот те бумаги, которые у них пишутся, которые у них, там не было тогда такой, такой график. просто писали: ребенок родился в Новосибирске. Вот. И когда я у них уже запрос по законам, что вы неправильно вы даете уголовную статью, но уже у вас все слезало в интернете. Вот. И да, вот да, такое уже не просто это от обывателя подают то уже после выдачи смотрю, что там фикс с маслом, я уже в кабинет захожу, и она мне говорит, я рада заведующая нашего ЗАГСа в центре, я рада вам дать, но я не могу исказить. Вот когда ребеночек родился в то время, была графа, а мы заполнили, ну не мы, отец. А, а вот в тех книгах не было этой графли, просто написали, что ребенок из Новосибирска. А сейчас я сама не могу подписать, потому что я же даю копию того документа. Вот, нет, в общем, у меня закончилось этим. Нет, нет. Что вы должны Требуйте. Есть закон, сейчас я не помню, как он обзывается, есть видеоролик красноярского правоведа, тоже он работает вахтами, мы раз в три месяца всего пересекаемся, Блин, по-моему, с Енисейского он, Евгений, Евгений, фамилию, сейчас не вспомню, много людей каждый день, он делал видеоролик как раз по свидетельству о рождении. Есть закон в Российской Федерации, то нужно подыскать, как он называется, как раз где описывается, как должен выглядеть свидетельство о рождении, его наполнение. Закон РФ есть. РФ -овский. РФ -овский. Да. И вот он, когда вот тоже получил свидетельство о рождении про то, что вы говорите в 2016 году, в конце, потому что у него было утеряно, он готовился к паспорту СССР да, да. и он восстанавливал. И у него. Не было вот это то, что вы говорите, заполнено определенных пунктов. Он взял закон Реповский и 9 нарушений. В законе написано, какие должны быть в удостоверении, о в свидетельстве о рождении пункты и как они должны быть заполнены. Он это все свел, написал жалобу, говорит, выполняйте закон. Ему выдали все правильно. Прописали уже. Да. То есть, их нужно тыкать на закон. Сами чиновники, не в большинстве случаев, как, би, как роботы. То есть, вот сидел до него человек, он пришел к нему, он его научил, как в текучке работать. Они даже законы не читают. Не и у них нету даже на месте этого закона. Он говорит, ну вот это так делал, я так делаю. И все, и дальше также передается. И мы должны это сами с вами корректировать и вносить эти изменения. По судам, давайте дозавершим, то есть понятно, много информации, но как бы что-то усвоилось, видео записывается в Ютубе будет, можете пересматривать сегодняшнюю встречу. Можно еще? Вот мы... суд у нас состоялся в Ордынске, сидит тут Дарья Ледкова. Вот допустим, сегодня она повестку получила, а завтра суд. Она мне звонит, говорит, что делать? Ну я же я сейчас ну, приеду по, по присутствую И такой там беззаконие. Раз мы уже не готовы там были к этому суду, мы с чего начали-то. Он слова не давал вообще, не дали даже представить меня. Я ей просто подсунула вот эту бумагу, но она, она не успела даже подготовиться, что привели он документы, кто он. И он не смог, он единственное, что нам вот это, и то он сказал секретарю, иди там посмотреть, где там она посмотрит. удостоверение. Да, удостоверение принесла, где-то нашла, принесла. Гарри там показал, мне не подпустил. И никаких документов не показал. Говорит, вы знаете, вообще-то мы граждане СССР, вот, и вы Российская Федерация, вы нам документы не предъявляете. И мы, а он на меня сядьте, вы нарушаете регламент. Вам замечание, сейчас приставую приглашу. Смотрим, он вот, Я говорю, ну что, нам, оп, нам уже уходить надо? Нет, нет, сидите. В общем, документы я не показал, мы все равно ушли. Вот, в конечном итоге, он ей угрожает, подумал, в коридоре. Я сейчас пошел на совещательный комнату, если вы сейчас убьете, в общем, вы записали, на видео записываете? Нет, у нас нет, мы мы в итоге нет. Мы давайте все поплачемся дружненько так, нам да? нам в в в итоге салат... так. У каждого своя беда, сейчас будем плакать все. Нет, в итоге у нас просто в дальнейшем, только... он решение вынес. Мы писали председателю, председателю, что никаких разбирательств вообще не было, на каком основании он вынес. Она нам ответы не дает, а ему снова отправляет. Сейчас мы отправили в КПС, вот ждем ответ уже месяц прошел. Ну, Там Что много куда делать? писать. Мы весь писали, без прокладывает Следственный комитет следует... в Москву. Здесь, Извест... да, мы это тоже все прочитали, мы да. тоже проверили. В общем, издеваться над нашим народом. Все равно под фореем. Вот, давайте, вот смотрите, слушайте у меня. Ой, извините меня. Это. Вот смотрите, сразу, хочу просто пояснить, когда вы получаете повестку, и у вас, например, на следующий день судебное заседание, да, вы приходите, не знаете, что делать, но вы должны как-то суде сказать, что, извините, вот у вас даже в законе есть достаточное время для подготовки. У меня времени недостаточно для подготовки, я не юрист. Да, я прошу, допустим. Да, элементарно, нужно хотя бы, если вы, если вы собрались ходить в суды, вы должны хотя бы ознакомиться с материалами дела. То есть вы заявляете ходатайство на ознакомление с материалами дела, и вы выигрываете неделю времени минимум. То есть это нужно делать. Просто вот этот штраф, что мне делать, ой, там, я там на себя цели, или там, то есть, он вас как бы условывает. Вам просто нужно вы в описании подходить. законы, они, как бы, в принципе, прописаны правильно. Они основаны на здравомыстой. И даже тоже гражданский процес дает понимание, что. Время достаточное для ознакомления. Да? Вот. Все, то есть если вы приходите без юриста, судья не имеет права вам отказать, просто выше на новый ну, закон. Поэтому просто нужно вот это все изучать, знать. Как бы э, а, вот, В то же время, раз вы пришли, мы их признаем, да? Конечно. Конечно. А если мы не приходим, они все равно игнорируют и все равно после них приезжают уже эти пристава причем быстро приезжают туда с варминский только сутки. вот они двери Я... ко мне пристава приезжали а, у юридического лица а, там за, за отопление там большие суммы там порядка 40 тысяч 50 000 со сполотным производством приезжали все мы описываем там имущество есть там бизнес большой гостиницых без по печатям Доверенность. Ты кто? Требую подтвердить. Все, я ему просто предупреждение Они недопустимости совершения преступления в отношении граждан ЦРС и так далее зачитал. Ну, были такие, вообще, какие были. Я уже даже собой документы не ношу. так, на рассказе. Все, просто они уже полгода пропали. Нет вообще. Я их тоже выгнал из своего дома. Договора. Хоть остался всех троих. И потом вот, вот еще там наши российские граждане. Мы лично начальники с пакетом документов, со всеми законами. На ручонке прислез, он там ехидничал, как-то на нас так реагировал. Ну, он, он не мог ничего сказать. Пошли, ему все задали. Да, да, там все было. Там все, все. было. И народное и, движение, и все. И все и, и указы Путина, и все. И запросы. Дальше действия какие? какие? На предоставление этих... Приставы исполняют производство? Нет, а, пока нет. Зимают? Не не не не не не вот у некоторых, да, но у меня не пока нет. Я жду их уже, воевать дальше. Дело в том, Вилы что мне уже прислали по почте. Я не стал с ними сотрудничать. Вот как говорили сейчас, что если я как-то прихожу и начинаю играть на их поле, подписывайтесь какие-то документы, я соглашаюсь с этой системой. Я им объяснил, ребята, я сам по себе ваша система в стороне. И вот это да да все фигуруйте за и видео обязательно То есть, дальше что происходит? что происходит? Они мне и присылают и со второго суда уже полезное имущество. Да? Нич ничем не подписано, просто бумажки. А, вот исполнительное производство открыто, имущество надо арестовать, а других нет. Я тут же еду к ним, их требования. И, и Пишу, предоставить документы на судьбу, и на все, по гражданству. А, по всем этой На каком основании вы исполняете ее чье-то производство, непонятно, какого-то гражданина. Ну, суть-то разоверена, да? Что мне вот ответом? В машине остался, я забыл взять с собой. Суть этого ответа в том, что я уже какой-то должник, а раз я должник, то по закону я не имею права ничего требовать. в машину скажу, смешно вообще. Владимир, а если, допустим, я пришла с исковым удостоверением в эту Федерацию, чтобы они не вировали незаконно хищные деньги? Я же тоже их признаю. Да? Ну вот смотрите, вы вот вы поймите, что вы находитесь на информационной войне. Вот вы сейчас о таких вещах, да, задаете абсурдных, что вот я, значит, их признаю, если я пришел свое право требовать. Ну вот представьте война, да, вы, у вас патроны закончились, вы находите автомат немецкий, думаете, не, я чужим пользоваться не буду, чтобы себя защищать. Ну, то есть вы сейчас об этом ставите вопрос, что я их признаю, то есть я признаю немецкие автоматы, как я их буду защищаться. Вот в данном случае вы обязаны использовать права. Сама Российская Федерация вас признает, признает своими гражданами. Значит, у вас есть права по отношению к ней, по их законодательству. При нападении вы используете их оружие. При защите вы используете... Вот эту книжицу. Все. И одно дело, когда там человек со справкой приходит с Российской федерации что он не выходил из гражданства. Я опять же говорю, я не получал такую справку, не писал этот запрос. Потому что зачем мне признавать у ФМС, который мне выдаст справку, что я не являюсь гражданином. Вот, я взял, получил. Это лучше работает. Потому что паспорт работает. Вот я хотел бы сейчас узнать. То есть у меня есть официальный ответ от наших того, что у них нет прав требования, потому что у них в отделении не существует. Приказов с 18 по-моему, Ельцина о создании СССР, подписанного Ельциным, не существует указа Путина, подписанного Путиным. Плюс не сам закон не был опубликован да, никогда, и он не мог вступить в законную силу. Вот теперь они от меня полностью все законы у них есть и если по этим делам, по моим посудинам они ко мне сейчас приедут они знают я их предупредил, что согласно статьи 13-14 уголовного кодекса РСФЦР я должен защищать свое жилище и я вас буду помнить. они приедут со спецназом допустим, у них же есть свой спецназ в единственное, что я могу это вызвать еще наряд полиции для своей защиты. А что больше-то я могу, что я могу еще про технику? А вот, вот, собирать, проводить информационные встречи Это у себя в регионе. Права. Только Подключаться люди. инертные Все инертные. Ну вот насколько, мало. Я знаю здесь 10% людей. Вот откуда все пришли, я не знаю. Вот допустим я начинаю говорить Приехал в Новосибирск такой инертный город И раз тут люди пришли навстречу. Вот я говорю, на такую большую область Сколько нас сегодня забрало? Да какая разница, сколько? Вы что предлагаете? Мы что должны воевать С теми, кто С Солестанец когда в его, в его ситуации если придет спецназ. <счёных> вот сейчас они приедут ко мне <сёных> вставят, вот по двум судам <сёных> они, <спецназ>. они, <сёных> уже они уже позицию, <сёных> знают они знают мою позицию, что я так буду действовать и приедут меня О, просто жрабят от беспредела никто не застрахован вот от беспредела вы сейчас на улицу выйдете, вам по голове дадут бейсбольно битый кошелек заберут, кто от этого застрахован это одно да, да, я не из представителей осознанно. Они же мира уже не к другому человеку. Они же знают, я же в них был не на видео. Это вот с виду Помните, видео. как уже не организовались, сохраняли свою деревню. Пушку приперли еще а, а, сами, но, Это опять из того, что, что случится, со отношениями вас. вас не окружить, защищать. Не за что Это у вас лету И вы ничем не докажете. Вы не что вы предлагаете? Вы что предлагаете? У вас есть запись. Вы вот видели, запись? записи, да, делаете, делаете, записи. Делаете, а записи делаете, а? Если бы не было записи, может быть, ГАИ по-другому бы себя вело. Они бы там как-то что-то там, может быть, что бы. Когда есть запись. и когда человек записывает, они понимают, что он с этой записью может пойти дальше. Это <соцентричная> фиксация их... Это ну, Да, и они можем, уже идут на лояльность. Если это обязательно... Если это обязательно... Если это обязательно... Если это обязательно... Если это обязательно... Война не заканчивалась ну, до сих пор. Говорят, что они, тоже они, они, они не разрешают тоже. видеозапись делать сейчас вообще. Давайте, ну, я -то направление мысли вам скорректирую. Давайте, Давайте я, дальше вести горечу вопрос да, вот Я скорректирую вынесение. вашу мысль. И приведу вам простую аналогию. Вот если бы у меня были вот такие мысли, да? Все, а что? Все бесполезно, да? Сейчас бы вот сегодняшней встречи не было, других встреч не было. В декабре 26 я записал первый вебинар 2015 года. Ну, это год и сколько там, 9 месяцев назад. На сегодняшний день только зарегистрированных в автоматизированной системе проводят сидели людей, которые продвигают свою партнерскую ссылку, информацию, больше 5000 человек. Хотя год и 9 месяцев назад мы вот с Денисом у него на кухне сидели и обсуждали вдвоем. Все вот это, что нужно делать. И мы могли бы так же самое. Да это бесполезно, что ничего не будем делать. Все люди инертные, всем пофигу. Но вы же здесь и другие. В следующий раз больше людей будет. От ваших действий зависит наведение порядка. Хотите бездействовать? Я не сдал, я вам, например, и людям объясняю, и продолжаю. Я, а с... я понимаю как они к этому относятся. Еще привожу <зачкал> конкретные <зачкал> факты. У нас уже в команде есть и бывшие судьи, и секретари, и судебные приставы, и сотрудники <зачкал> полиции, и сотрудники <зачкал> этих ФСБ, и а, в армии служат и так далее и тому подобное. Везде есть нормальные, осознанные люди. И вот когда вы большому количеству людей на своей территории пишете, в Москву пишете, там тоже на, на местах сидят нормальные такие же люди, адекватные, как и мы. И именно они возбуждают эти производства. Вот сейчас вот я просто, мне говорят, там, о, не, как бы бесполезно о нарушении прав потребителя да, писать. Вот 8 августа 2016 года, год назад. Прокуратура города Костромы проведена проверка по вашему заявлению о нарушении законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в отношении сотрудников Совкомбанка. В ходе проверки выявлены действительно нарушения требования федерального закона номер 59 о порядке рассмотрения обращений. По фактам нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, Председателю управления Совкомбанка вынесено представление об устранении нарушений закона. Причины, условия им способствующих и привлечение виновных должностных лиц в дисциплинарной ответственности. Это административка. Если это должностное лицо еще раз совершит это преступление, это будет рецидив уже уголовная ответственность. По фактам, в соответствии с статьей 24 Федерального закона о прокуратуре РФ в течение месяца дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причины и условия им способствующих. С результатами рассмотрения представления вы можете ознакомиться в прокуратуре города Костромы. В связи с не обеспечением объективного всестороннего и своевременного рассмотрения вашего обращения первым заместителем прокурора города Костромы рассматривается вопрос о привлечении ПОСа в Комбанк административной ответственности по статье 5.59 КОАП РФ. Действует человек, получает результат, но не с первого раза бывает это. Везде по-разному, да как казино играть. От количества. И это нормальный человек ответил, провел проверку. Это, прав Да, по, по все... проблема сейчас у всех за то, что вам от, присылают отписки. Вот от, от, на отписку возбуждено, возбуждено административное производство. Так, как кредит, в Кто? Кредит. Неважно, кредит, не кредит, ЖКХ, полиция. Любое обращение человека в юридическое лицо, есть закон о защите прав потребителя. Взаимодействие юридического лица с человеком, это есть закон о защите прав потребителя. Нет, человек говорит там по кредитам. Я говорю, кредитные правоотношения тоже подпадают под этот закон. Понимаете? Любые. Сейчас... Сейчас а вот так. Вот Роспотребнадзор, Управление Федеральной службы по надзору. Кроме того, из материалов обращения следует, что индивидуальные условия выпуска и обслуживания кредитной карты по Осбербанк от 18 января 2016 года подписаны только ВАМИ между тем должность подпись фамилия работника банка в соответствующей графе отсутствует В Красноярске человек в роспотребнадзор обратился ему банк не выдал документы по его запросу сопровождающий его кредитную сделку он написал в роспотребнадзор роспотребнадзор пришел в банк изъял документы проверил оказывается со стороны банка даже документы не подписан а банк подал в суд так это вот и есть факт отмен судебного решения. И это все надо копать, писать, делать. Это 25 августа 2016 -го года. А распотражный, а распотражный, это которая, которая нарушение прав потребителя контролирует. За нас выступает. Как раз в любых сферах. Да, да. Но они тоже могут бездействовать. И не по причине даже коррупционной составляющей, им просто лень с кабинета идти и с кем-то рамсы разводить. Если Роспотребнадзор не отреагировал, вы пишите в Генеральную прокуратуру. Всегда пишите в Генеральную прокуратуру, чтобы она вниз спускала под своим надзором, что происходит. Не надо в местную писать. Наверх написали, они слили ее вниз. Смотри, Сюда пишешь и туда пишешь сразу. Туда наверх написали, а, они спустят. И проверят Потому что там наверху Они зарабатывают деньги За то что они контролируют Нижестоящих За их выполнение работы Так, Что-то тут еще есть интересное, Что я еще не озвучил По делу в целях защиты прав потребителя Заключение Мировым судьей Что-то длинное тоже что-то я распечатал в ППХ, видать, что-то тоже полезное. Но я это выгрузим почте, потом. Да, Много нет. читать. А, вот э, любые там по защите прав потребителя, вы пишете заявление в суд. Прошу привлечь сотрудника Роспотребнадзора, как специалиста. Приходит сотрудник Роспотребнадзора по повестке. Все, он должен ваши интересы отстаивать. Той или иной ситуации. А если отказ дали на Жалобу, соответственно, Высший Роспотребнадзор и Генеральную прокуратуру. <связывая> <связывая> <связывая> так, что с правом мы пока завершим, все равно будут побочные разговоры. Перейдем к теме именно конкретно кредитов, да? Ну, коротко просто я по скажу, что у нас на сайте вы регистрируетесь на сайте Правовед Сибирь. Че выключился? Нет, нет, нет. запись идет. На сайте Правовед Сибирь регистрируйтесь как в любой социальной сети ВКонтакте, В Одноклассниках. И у вас в личном кабинете будет ссылка на получить документы, которые сопровождают все по паспорту. 6 видеоинструкций на сегодняшний день их будет больше сайт Провец Сибирь. Сейчас включу Николай. В личном кабинете вы просто нажимаете Получить документы. И вам на почту придут весь перечень. Какие заявления заполнить, там, как их заполнить, уже заполненные заявления, видеоинструкции и документы там. О законности паспорта документы есть. Все опубликовано с доказательством. В бумажном виде видео, и по видео приведу я всего лишь один да, пример. Постановление об отказе Возбуждения уголовного дела о фальшивом паспорте СССР Именно вот про это, управление МВД России по городу Ижевску. Установил, что 30.10.2015 зарегистрировано сообщение о том, что по адресу город Ижевск, улица Свободы. Дом 139, Устиновский районный суд, Ижевска, группа граждан пытаются пройти по советским паспортам. Группа граждан. Проведенной проверкой, проверкой по данному сообщению сотрудниками полиции был, были задержаны граждане, которые при проходе в здании Устиновского районного суда, Ижевска, предъявили паспорта гражданина СССР. Опрошенный Булдаков Александр Вячеславович, проживающий там-то, там-то, там, таким-то, там там, к, таким к 13.30 пришел в мировой суд, был вызван. Так, был опрошен вместе со своими общинниками Союза Коренных Народов Руси. Судебный пристав на входе попросил их предъявить паспорта, удостоверяющие личность, после чего все предъявили паспорта граждан СССР. Все предъявили. Также лично предъявил паспорт гражданина СССР Булдаков, в связи с чем судебным приставом были вызваны сотрудники полиции. В ходе проверки по материалу было назначено техника криминалистическое исследование документа с целью установления подлинности документа. Согласно справке об исследовании паспорта граждан СССР на имя Булдакова, изготовлен не предприятием госзнак. Ну, за это зацепились. Хотя в законе не регулируется, кто выпускает госзнак, там типография, то есть... Неважно, главный документ соответствует ГОСТу выдасту, и выдан, соответственно, должностным лицом, уполномоченным его выдавать. Согласно статье 49 ФЗ о гражданстве РФ, документом, удостоверяющим личность гражданина, является паспорт гражданина РФ и паспорт гражданина СССР. Ввиду с того, что паспорт гражданина СССР, ну, тут они пишут один абзац, который я вообще не понимаю, ну, они бывают масло-масляное пишут, не является официальным документом. То есть как? тут же, не, они тут же пишут, что согласно федерального закона о, граждан... о паспорте гражданина, Ой, о гражданстве РФ, паспорт гражданина СССР является документом удовлетворяющим удовлетворя... личность. Да. Потом следующим абзацем просто, ну, масло-масляное пишут, а -то «Не, является не является официальным. Да. То есть ваш паспорт вот этот, а который да, они да, предоставили, да, не является да, официальным, да, а настоящий да, паспорт, который да, люди да, оставили у себя, да, да в, да, в да, России... Постановил отказать возбуждение уголовного дела. Если бы он был не настоящий, ли, да? дело было бы возбуждено. А с другой стороны, их не признаем, но паспорт они нам будут изготавливать по нашему запросу, да? Не они. Они не могут изготавливать... Вот смотрите. Я вам объясняю еще, Российская Федерация это коммерческая структура. Мы относимся к Советскому Союзу, это другой субъект права. Пред... я вам привожу аналогию на ваши вопросы. Вот вы обслуживаетесь в Сбербанке, это одно юридическое лицо, ВТБ банк это другое юридическое лицо. И приходите в ВТБ банк и говорите: мне надо деньги там со Сбербанка снять. Они вам снимут? Нет. Они неправомочны. Они разные организации. Так же самое и здесь, что Российская Федерация не может регулировать вопросы Советского Союза. Также Советский Союз не может регулировать Российскую Федерацию. Но он может ими манипулировать там выносить законы почему потому что они работают Нам на территории советского союза. союза российская федерация работает Нам и собрался. должна соблюдать законы советского ну, Союза. Что Значит, решили. Решили. ссср Уже сейчас я да. я том, что 74 -го паспорт 74 -го да. года образца но выдан да. вот мне выдан в апреле 2017 -го года мвд ссср выдавала не рф вы не смешиваете. Я поняла, поняла. Потому что мы не назвали, то есть, раз МВД состоят, то есть, вы в Москве брали его, да? Да. А случая не было, поэтому я все попалил. Нигде. Съезд народных депутатов. То есть, осознанные люди. Вот вы можете у себя организовать съезд. Выбрать депутатов. Никто не запрещает проявлять вам волю непосредственно. Я же об этом говорю. Вот, ну, вот коротко расскажите, потому что большинство не знать, как вот это будет выдаваться паспорта. Как вот это И началось? Как было создано ВВД? Люди собрались официально Собрали. дали объявление <как> в газетах, в средствах массовой информации, что будет проводиться съезд на такой-то территории. Все, кто пришли на съезд, те осознанные люди участвуют в процессе жизнедеятельности, кому не безразлична своя судьба. И они проявляют волю непосредственно. Выбрали депутатов народных. Народные депутаты выбрали министра МВД. Назначили, вернее Они назначают. Съезд народных депутатов. Назначил министра МВД. Министр МВД организовал структуру. А как прописке? Прописке? Сложно. Какие сложности нет сложности нету в паспортной службе есть, Проблемы. Проблемы. Проблемы. есть сложности в чем то есть не указываются дети брак не указывается и военная служба почему не указывается потому что эти структуры еще не восстановлены некому руководить ну а вот этот штабик, кто прописывает его? Есть, ЖКХ да? да почему? в министерстве там же, там же. Да. Смотрите, сейчас, если организуется паспорт... Ну, по паспорту и же а, да, да. да. да. Как в, РФ, да. в РФ, так, да. так да. И тут. Я не же Не прописка, а регистрация. прописка регистрации, Не каждый человек может получить паспорт. Не каждый проходит проверку человек. А озвучено не было. Я сижу и думаю, вот, и вот я спрашиваю, у вас, вас на наводящие вопросы. А это уже закон государственной безопасности об этом отвечает. Мы не можем, я не знаю некоторых моментов, как это проверяется. Вот. Но не все люди Проверение получают это паспорт. А то они еще получат первыми, еще и посадят нас, <смех> обвинят. <смех> да, надо да, так всегда защитить, чтобы эти шкуры снова нас не поточили. По поводу законности паспорта я еще не опубликовал, да, но буду публику... опубликовать. Я сейчас просто зачитаю. Источники права, подтверждающие действительность и бессрочность паспорта гражданина СССР образца 1974 года. Сейчас я вам зачитаю, и всем под видеокамеру специально потрачу время, там, ну пусть даже 15 минут, чтобы каждый из вас мог это постановление найти, распечатать себе такую книжицу 60, там, минимум, ну, 60 документов, но в количестве там, может быть 300, то есть... Все документы, которые подтверждают законность паспорта. Первое – Постановление Совета министров СССР от 28 августа 1974 года, номер 677, об утверждении положения паспортной системы в СССР. Положение о паспортной системе ВССР, утвержденное Советом министров от 28 августа 1974 года, номер 677, с изменениями от 28 января 1983 года. Третий документ. Указ президента РФ об основном документе, удостоверяющем личность гражданина РФ на территории Российской Федерации от 13 марта 1997 года, 232 номер. Постановление правительства Российской Федерации об утверждении положения о паспорте гражданина РФ, образца, бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации от 8 июля 1997 года, номер 828 Пятый документ. Приказ МВД РФ от 15 сентября 1997 года, номер 605. Об утверждении инструкции о порядке выдачи, замены, учета и хранения паспортов гражданина Российской Федерации. Шестой. Федеральный закон от 31 мая 2002 года о гражданстве Российской Федерации с изменениями от 11 ноября 2003 года. Седьмой документ. Указ президента РФ от 14 ноября 2002 года, номер 1325. Об утверждении положения порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ. Восьмой документ. Приказ МВД РФ от 14 марта 2003 года номер 163. О признании неприменяемыми нормативных правовых актов МВД ССР и МВД РСФСР. Девятый документ. Решение Верховного суда РФ от 3 ноября 2003 года, номер ГПИ-03-1096. То есть, это там в решении суть то, что паспорт СССР действует неограниченного времени и в пространстве. Десятое. Определение Верховного суда РФ от 4 ноября 2003 года, номер КАС-03-520-521. Постановление правительства Российской Федерации 4 декабря 2003 года номер 731 о признании действительным до 1 января 2006 года образ паспортов гражданина СССР образца 1974 года для некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства. Двенадцатый документ. Письмо прокуратуры города Москвы от 1 февраля 2004 года номер 322603 дробь 4674 о действительности паспорта ССР образца 74 года. Тринадцатый документ. Письмо Департамента дальних пассажирских перевозок города Москвы от 2 февраля 2004 года. Номер 182 ДВ-12-19. О действительности паспорта ССР образца 74 года. Письмо Государственного управления, управление пенсионного фонда РФ номер 18 по городу Москве и Московской области. От 17 февраля 2004 года номер 34/17 дробь 17, о действительности паспорта ССР образца 74 года. Письмо городской прокурат... 15 документ. Письмо городской прокуратуры города дошел Щелково. От 19 февраля 2004 года номер 554Ж-03 о действительности паспорта ССР образца 74 года. Письмо Солнцевской межрайонной прокуратуры города Москвы от 1 апреля 2004 года, номер 01 02 06 ж о действительности паспорта СССР, образца 1974 года. Определение 17 документ. Определение Верховного суда РФ от 15 июня 2004 года, номер КАС-04-234. 18 документ. Пресс-релиз информационного агентства "За права человека" от 18 июня 2004 года о действительности паспорта СССР. 19 документ. Интервью полномочного представителя правительства РФ в Государственной Думе Федерального Собрания РФ Логинова главному редактору православного канала "Радио Слово" В.П. Филимонову от 29 июня 2004 года двадцатый документ письмо красногвардейского узла почтовой связи города Санкт-Петербурга номер шесть шесть к сто девяносто два от пятого июля две тысячи четвертого года о действительности паспорта СССР двадцать первый документ письмо управления почтовой связи Ростовской области номер озпс шестьдесят один двести пятнадцать от тринадцатого июля две тысячи четвертого года о действительности паспорта СССР двадцать второе письмо Сбербанка России от 15 июля 2004 года номер 30-12-974 о действительности паспорта СССР. 23. Решение Всеволжского городского суда Ленинградской области номер 2-24-73-04 от 27 июля 2004 года о приватизации жилого помещения по паспорту СССР. 24-й документ. Выписка из письма УВД города Саров от 26 июля 2004 года номер 118-4-11826 о действительности паспорта СССР. Письмо Управления социальной защиты города Красноярска от 30 августа 2004 года номер 01 4493 93 21 о действительности паспорта СССР. 26 документ. Письмо Управления по городу Барнаулу, учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними на территории Алтайского края 20 сентября 2004 года, номер 10-16, дробь 2341, по действительности паспорта СССР. 27. Письмо прокуратуры Петра э, Дворцовского. Ну, то есть, сложно будет слушать все до конца, как просто еще... Вкратце, да, 27 седьмое письмо прокуратуры, 28 восьмое решение Октябрьского районного суда Липецка, 29 девятый документ, письмо Федеральной миграционной службы от 2 декабря четвертого года, 30 документ, письмо прокуратуры Санкт-Петербурга, 31 первое документ, решение Советского районного суда города Липецка, 32 второй документ, письмо ГУ Управления пенсионного фонда Челябинской области, 33-й документ – решение Ленинского районного суда города Владимира. 34-й документ – письмо прокуратуры Владимирской области. 35-й – письмо ГУ Министерства юстиции по Челябинской области. 36-й – письмо ГУ Управления пенсионного фонда РФ по Челябинскому. 37-й документ – письмо филиала Южно-Уральского Уральской железной дороги УАО «РЖД» о применении паспорта СССР на железных дорогах. 38 восьмое. Письмо Сбербанка РФ Челябинское отделение о действительности в приеме граждан на СССР по паспорту. 39 документ. Письмо прокуратуры Челябинской области. Сороковое. Письмо управления почтовой связи Челябинской области. 41 Решение Нижегородского районного суда 42. Письмо прокуратуры Выборгского района города Санкт-Петербурга. 43. Документ, письмо прокуратуры Кафурийского района Республики Башкортостан. 44. Письмо Главного управления Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу. 45. Письмо прокуратуры Адмиралтейского района города Санкт-Петербурга. 46. Решение Приозерского городского суда. 47. Решение Первомайского районного суда Первомайск. 48. Решение Ну Многие не верят, что нет доказательств законности паспорта. Мы верим. А нету таких, не было случаев, сейчас уже по восстановлению СССР. Если я напишу заявление, там, где я в свое время советский паспорт сдавала, я правда делала запрос, когда... За 2005 год паспорта получали Мне просто ответили Ваш паспорт не найден, не было, не видели Вот То могу ли туда написать, Откуда в Российской Федерации Ваш паспорт, объясните мне Забрали, который у нас пожалуйста. Откуда в Российской Федерации Паспорт Советского Союза ну, Это другая организация Вы уясните эту говорят. вещь да. ну, Вот вы приходите, открыли сберкнижку В Сбербанке и приходите В ВТБ и говорите, дайте мне мою сберкнижку ВТБ банки вам выдадут... У ну, паспорт советский, но сдавала в Российской Федерации. В да, да, да какая разница? Есть... Это другое учреждение, оно не ведет учет граждан Советского Союза. Ну, то есть не было таких случаев, никто... Мы возвращаем. Паспорты, это невозможно. Нет. Я... <связываю> Можно вопрос? по Походу. 65 документов, вот, которые я читал, подтверждающих законность паспорта в разных инстанциях. В ближайшее время в интернете мы это опубликуем, еще не публиковались. Вы 2004, -го? 2004 -го года. Они, Они разных. годов. Но в 2002 году закон о гражданстве РФ вышел и прошел вот этот Все, сильный понятно. как бы резонанс. Там 2005 он. Да, 2005. Ну, никто не спорит, что он законен. То, что вы читали, никто не спорит. Но на сегодняшний день вот я лично знаю три организации, которые выдают паспорта Советского Союза. Какой из них отдать предпочтение? Русская Республика Русь выдает, группа Барышевы, наверное. Русская Республика Русь где зарегистрирована? В Российской Федерации. Ну, А как она может выдавать ага, паспорта? Выдает. Не, ну я вам говорю, законные паспорта, как она может выдавать? Это следствие это подразделение филиал Российской Федерации. А, группа Тараскина. Тараскина вообще не все выдают. Они выдают паспорта. Не он выдает там и, бумажки. Как вкладыш. Как вкладыш. Вкладыш выдают. И время. Вы, вам, вам, когда паспорт СССР подменили на Рф, вам тоже выдавали вкладыш? Вот, да. а это чья? Это, Это союз барыш? коренных народов Барышевые. Руси. Ну, вот Это правда. международная правда, организация правда, людей. Почти. Международная. Она никак не может быть Российской Федерацией. Она не зарегистрирована в Российской Федерации? Нет, она да. в ООН состоит. ООН? Ну, то есть, как бы, когда Союз коренных народов Новосибирского, вот сейчас мы будем учреждать Красноярского края, то есть там есть устав, в уставе прописаны международные конвенции, Конституции СССР 77-го года, то, что основа устава, то есть там все только международные законы, а вот и везде указаны права человека. Как будете создавать? То, то, то параллельно пойдем. Вот паспорт Союза коренных народов Руси. То есть это юридически сильнее паспорт СССР. Объясняю почему. Потому что, когда вы получаете паспорт гражданина РФ, вы признаете себя физическим лицом. Ваша фамилия имя отчество в паспорте пишется заглавными буквами. Так же само, когда вы берете э, выписку, сейчас я вам покажу, выписку ЕГРЮ на любую организацию в налоговую, чем она занимается, какие у нее дела. Название организации за главными буквы. Нам, да, никто не объяснил, Почему с вас истригут налоги? Вы получили паспорт РФ, вы получили ННН сразу же РФ. -овский. Все это было 2002 год. А так как вы получили НН, это как станок на заводе, инвентаризационный номер получает. И его эксплуатируют, с него получают только. Ему-то ничего не дают. Потом отработал, выкинули на помойку. С человеком то же самое в бухгалтерском учете Российской Федерации. Вернее, с, граждан... э, с физическим лицом. Когда вы получаете паспорт СССР, то есть у физического лица есть только обязанность, но прав никаких нет с паспортом РФ. Поэтому вы не выполняя. Даже вы когда пишете правильные документы и прикладываете данные паспорта РФ, они понимают, что обращается физическое лицо, все, не имеющее прав. Когда вы уже получили паспорт СССР, у вас появляются права, потому что у вас статус гражданин, а у гражданина есть права на бесплатное образование, на медицину, на проезд и так далее и тому подобное. А вот что вы паспорта делали? Нет. А когда вы получаете это, это паспорт коренного жителя, это следующий уже этап. Когда вы... Создадите здесь союз коренных народов на территории Новосибирска. И весь Новосибирск накроете правовым колпаком. А вот и получите паспорта коренных жителей, в которых написано, что, что вы есть абориген. Вообще, не это все, не ругательное слово. Абориген это коренной житель, ну, родившийся так. на этой территории, за ней ухаживающий. Давай, и не этот паспорт не вам не дает не и права, и свободы. Но он вам не Свои дает никаких обязанностей, потому что он вас делает хозяином у себя на территории. И вот с ним вы уже можете, за то, что с этой территории ресурсы уходят, экологию загрязняют, вы можете уже отстаивать права в международных судах. Если, Если я что да, я, сайты, а в я в Где ты проживаешь где ты указываешь за территорией на сегодняшний день? Нет, я просто объясню, что а, это бумага Запонная. стоит каких-то денег. и все, а вот это о том, что Ничего, да. по Стали поводу стоимости, России, вопрос не вообще не в деньгах Ничего сделать, не, ничего не, не бывает из пустоты Если откуда-то что-то убывает, где-то что-то прибывает Вспомните 15-20 лет, лет, лет, лет назад, назад. Я, я ярко помню Жили мы в, в своем пара, частном доме на земле У и соседей и родилась собачка, родилась щеняш. Приходишь у соседа брать щенят и отдаешь кусочек сахара, конфетку, монетку, что-то, обмен происходит энергиями, обмен чем-нибудь, неважно сколько вы оцениваете в цифрах, важен взаимообмен, это полевой уровень. И поэтому все, что люди получают безоплатно, безвозмездно, оно бывает в большинстве случаев в 99% не работает. Мы даем документы людям и оплат, Просто вот, говорит, все там, пишет слезное письмо: что не могу, ничего нету вообще, как у латыша. Все, пустое. Еще и загнали меня. Даем документы. Человек их использует, они не работают у Почему? Потому что за все нужно платить. И не деньгами, не вопрос с деньгами а просто своим вниманием, распространением информации. Мы для чего сделали партнерскую программу? Не для меня, для вас. Если у вас нету средств, вы можете взять документы в рассрочку, какие-либо, которые требуют работы людей. То есть больше, вот 99% документов в свободном доступе. Но если вам требуется сопровождение, консультация, внимание Дениса, Николая, меня, других людей, у нас тоже есть дети, жены. Нам их тоже чем-то надо кормить. Мы не можем на весь миллионный народ работать безоплатно. Поэтому за эти вещи нужно... Вот у нас есть ребята с Челябинска, просто пишут, говорят, мы занимаемся Иван-чаем. В горах собираем, все, вот брали там деньги, сейчас не помню, может быть, как бы и не из этой истории, но ну, просто много всяких историй, что брали на развитие бизнеса деньги, и нас начали душить, то есть вот чаем занимается, какой там, конкуренция дикая и так далее. Можно мы чаем рассчитаемся? Прислали нам вот таких вот три коробки чая. Да не вопрос. Кто-то матрешек прислал, нарезал, кто-то еще что то Кто-то говорит, у меня есть там 5000 подписчиков на канале, я видеоролики туда загружаю, и поток людей идет. Держи документы, там, держи консультации. Любые способы взаимодействия, неважно там в денежном эквиваленте, в товарном, либо в услугах, либо просто в отношении во внимании в каком-то труде. Но вы не ответили на вопрос, вот паспорт Советского Союза сколько стоит? 4000. 2500 идет госпошлина, но человек ездит в Москву и там все, чтобы не было подделки никакой, чтобы на местах ничего не мутили, то есть все равно человека мы отправляем в Москву, ему нужно там жить. Потому что там просто, ну представьте, вся Россия, всего лишь три восстановленных субъекта из 85 только на территории округов России, только 80 субъектов. Москва, Ленинград и Красноярский край. На сегодняшний день три человека, уполномоченные, занимаются в Москве, каждый за свой регион ответственный. И представляете объем этого всего, перепроверить документов только сколько чего стоит, я вам скажу, это просто адский труд, просто проверить заявление, потому что люди, как бы не, ну, не печально было сказано, писать не умеют. Вот как будто мы вернулись, я там не знаю, тех времен, в них не жил, когда люди даже грамотно никуда не учились ручку в руках держать. И приезжают люди, которые имеют два высших образования, он садится и целый час заявление ну, по форме заполняет, две страницы. Час, потому что он 15 раз его переписывал, совершал ошибки. В своем имени, в фамилии, месте рождения, два высших образования потому человека. Что интернет, потому что вот пользуемся электронно все. Где можно раз, и быстренько исправить, а тут пишешь рукой. И все получается, что это... А паспорт в сколько? Я сейчас не ну, готов на он этот он вопрос знает, ответить, потому что у меня у самого нет такого паспорта. Понятно. То есть а я, он... я даю информацию Чем только вы... ту, которая прошла через меня лично. Мой личный опыт я всегда даю. То есть да, я не моей рассказываю, моей что печи, вот там у тех кто-то произошло, а? и вот передают. Я даю только свою информацию, через себя прожитую. Ну вот ну, у... Есть, у... здесь да, присутствующих да, у многих да, есть да, да, да, да, вот, да, вот этот ну, парад. Ну, ну вот вы нам что посоветуете сделать? Кладыш, мы я уже не получим. даю вообще никаких советов. Я вам еще раз говорю, я только пересказываю свой личный опыт, делюсь своим личным опытом. Я не могу вам дать совет быть Стараскиным, с Барышевой, с Русью, с Русью, Русской Республикой, еще с кем-то. Вы должны делать выбор сами. То есть вы изучаете одно, второе, третье, четвертое. Смотрите, что с вами резонирует, где больше правды, где меньше правды. С кем вам лучше работать, с кем вам лучше жить. Как я могу вам давать советы? Ну вы же правоведы, ну разберитесь в конце концов. Я для себя разобрался, каждый должен сам разобраться. Я был и с Тараскиным, и у Барышева был, и с Русской Республикой Русь взаимодействовал. И что? И что? Я работаю с Барышевым. Вы выбрали Барыш. И то, как я работаю, я, она на меня не влияет, я на нее ничем не влияю. Просто я вижу законность в этом паспорте, я вам прочитал кучу подтверждений, я разобрался просто, вот, 65 документов, подтверждающих законность этого паспорта. Покажите мне 65 документов, подтверждающих законность вкладыша. Нету. Согласитесь, но это как гос но, с другой стороны, если это не правительственное, то это, разумеется, ну, как актеры разных театров. То, что изобрел, тот Как Как вот нам ну, выйти на правительственный уровень, когда РСФСР? СССР. еще не объединился. Вот первые звездочки. Давайте начнем с того, что сначала все получат паспорта. Почему? Что... Вы, вообще... вы ну, просто не представляете, человек. как это работает Берете, не <кукъев> не берете Маяковского мнение, Про паспорт а? И читаете Столько раз Пока вас не возьмет гордость Уважение Отношение к этому. Иди На иди железной дороге Вот Николай сюда приехал Денис поехал в, судах, э в Сбербанке человек карточку открыл. Я вам говорю, вы получив Новосибирске, вы с ним можете прийти в Сбербанк и вам не откроют счет. И вам придется вот с этого вот списка найти документ Сбербанковский, распечатать его, который был в Москве в их управлении у Грефа Роспись стоит, и принести в свой Сбербанк и сказать, вы бестолочи, не знаете тут ничего, только уважительно, как бы выражая с ними, да? А вот приставы имеют Мы право они по беспределу это могут сделать, но ты потом в судебном нет, порядке это возра... это называется поворот исполнительного нет. производства и возмещение назад и все. Какой они могут щас, быть, какое имеют не право? Брисать приставы не с... Соединенных Штатов снимут у тебя с карточки Раньше. деньги. Могут они такое право? Здесь цветная, а здесь цветная. Где приставы занятся? Соединенных... Ну, Пенсию. Пожалуйста, вот Тамара, у нее два раза сняли пенсию. Сделала возврат исполнительного производства, и ей вернули. От ваших знаний и действий зависит ваша жизнь. Поворот исполнительного производства. Вот смотрите, мы Но все подряд, объем знаний очень большой. Если мы сейчас все начнем гружать, мы здесь несколько суток проведем. У нас есть сайт «Правовед Сибирь». То, на чего вы не можете найти ответа, вы оставляете заявку на консультацию. Если вам не перезвонили в течение суток, оставьте вторую заявку, потому что Заявок такой объем, что физический человек, пока разговаривает, у нас 10 сотрудников колл-центра, пока он разговаривает с одним, у него упало 10 заявок, он где-то просто механически в строчках не на ту нажал и мог вас пропустить. Но ну, бывают случаи, просто я говорю сразу под камеру, что бывают случаи, что человеку не перезванивают, но не по причине того, что на него положили, а потому что механически, то есть ты час разговаривал по телефону, объяснил человеку все. Переходишь к следующему, нажал не на ту строчку механически, потому что уже утомился устав. И не перезвонил тому, кто оставил заявку. Попробуем. Поворот это значит то, что вот сразу, допустим, удержали, да? сняли там. А потом вы доказали, что это было сделано незаконно. Все, и вам все это возвращает. Это называется поворот. Вращение Подается в суд. Суда, там, например. Это все на суде решает. Да, вы подаете в суд, и суд отменяет, ну, то есть, возра... суд э, указывает приставам вернуть вам деньги. Целый год вы считывали уже, а поверх того, что... А? Ну, конечно, они же на общий счет там копят деньги у них. А если напрямую туда в банк отправляли? Значит... Еще вот по поводу этого, да, ну, то есть, эта тема еще не пропедаленная, а не пробитая, но я вам просто скажу, вот смотрите, есть судебные приставы, как... Ну, есть вышестоящие, они зарегистрированы как юридическое лицо, но у них нету своего расчетного счета. Судебные приставы даже по своему законодательству, пусть возьмем законному, они обязаны, вот вы есть должник и есть тот, кому должны. Они обязаны ваши деньги напрямую поставить человеку, которому вы должны, или организации. Но приставы этого не делают. Они загоняют на свой счет общий по области, потому что областная пристава, не зарегистрирована налоговой. И они на этот счет, который даже им не принадлежит, там счет какой-то налоговой инспекции. Это называется кража. Этот вопрос, как бы мы еще просто занял, нету рук, чтобы кто-то взялся и вот в это углубился. И можно возбудить и уголовные дела, покражать денег. И, наверное, поддержат, проценты получат, потом переведут, да? Ну, конечно. Или пока тот, кто получатель, им не обратится, что дайте денег догнать. А правовед Сибирь где зарегистрирован? Нигде, это сообщество людей. Просто да? сообщество. Конечно. Для чего где-то регистрироваться? Ну, привыкли, да? Ну, мы привыкли уже, что... Чтобы если ты где-то регистрируешься, ты вступаешь в правовые отношения, соответственно, у тебя появляются обязанности. Зачем я буду себя обязывать? Даже вот мне говорят, а почему вы профсоюз не создадите? Общественную организацию не создадите? Или еще что по борьбе с коррупцией, там, какой-нибудь фонд? Для чего мне вступать в взаимоотношения с непонятными структурами? Чтобы они на меня потом действовал налоговый кодекс, гражданский кодекс, уголовный кодекс той или иной организации, в которую я... Буду взаимодействовать с которым. Все, чисто мы по этой причине. Мы работаем на доверии. Мы ни с кем не заключаем договора. Хотите, работайте с нами, не хотите не работайте. Хотите участвовать и хотите не участвовать. Мы никого не принуждаем, никого не заставляем, никого не вводим в заблуждение. Мы просто вещаем свой личный опыт. Денис получил свой опыт, записал. Люди обращаются к нему по этому вопросу. Николай работает с Юпиком, с ДУМцем, там с этими номерами, где зарегистрированы юридические лица, с Ютубом работает. Кому нужны, обращаются к нему, переадресовываются. Он их своим опытом учит, передает и настраивается. Николай. Николай Демидов также в интернете набирает. Так по паспортам мы закончили, да? Как в Новосибирске, это, сказать, Организовать, чтобы, чтобы не в Красноярске. Вот когда у вас будет достаточное количество людей с этими книжицами, то тогда то мы приедем 4 и еще будет. более детальную встречу будем проводить. То есть мы сейчас дали знания, информацию. Теперь за вами. То есть, как бы, примите решение, сделайте, покажите свою... Общину, общину зарегистрировали, 4 человека. 4 человека получили документы. Ну, отлично. Вот это председатель общины. А где опять же зарегистрировали? Нигде. Не зарегистрировали, а в Союзе коренных учредили. народов. Учредили, учредили. В Союзе коренных народов в ну а ну, почему как? тогда с пас паспортами ссср не в курсе? Если учреждение. Я, я, я, а я получила, а они? они нет. А я еще не ко мне скажу. А почему? Они давно только получили. Тараскин с теми надо разобраться еще бумагами, что с вами разбирайтесь я работал на должности уполномоченного по правам человека разобрался, теперь не работаю так, эту часть мы завершим и перейдем к что у нас там 40 минут кредитной теме ну и Афи, ты сейчас...